Добрый день! С вами Деловая Полиграфия. Сегодня мы снимем короткий сюжет о баннерах, которые заказала кофейня. Они открываются в городе Новокулышске. Ссылки в описании смотрите. Вот здесь вот есть на баннере, на баннере группа ВКонтакте. Вот. Банеров заказано два. Один на верхнюю часть фасада, второй, я так понял, между оконами возле дверей. Он поменьше. Баннер. Сделал на э, Европе 440 грамм материалов. Э, печать видно качественная, заливка хорошая. Э, значит, соответственно, баннер выпечатан. Сейчас мы его проклеим для того, чтобы его э, прикрепить на раму, которая уже находится на фасаде. Итак, баннер, который идут на нижнюю часть готов. Вот он получился проклеенный. Осталось только его закрепить. Соответственно, здесь будут шурупы с шайбами. Его зафиксируют и все. Кому нужны номера, затовый карабальный другие выпуски. Обращайтесь после видео. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. вот проводится монтаж первого баннера и вот сюда вот будет размещен второй баннер размером поменьше. Это кофейня номер 18. Монтаж идет на металлическую раму уже готовую кофейня проект B. Потом, когда будет готово. Увидите уже, как оно будет выглядеть. Так выглядит готовый баннер. Есть подсветка, два фонаря. Скоро будет открытие данной кофейни Project B, проект B, на Миронова, 17. Ссылки на кофейню будут в описании под видео.